Есть одна штуковина, которая сильно отличает тебя, других успешных предпринимателей от остального населения, которое не смогло добиться больших результатов ни в корпоративной, ни в предпринимательской карьере. Эта штуковина называется стратегия, которую ты в жизни выстраиваешь. Чем раньше ты же стратегию простроишь, тем больше у тебя шансов к тому, что ты ну, там, до звезд не дотянешься, но в луну попадешь. И я вижу, что чем раньше человек осознанно, неосознанно, неважно, простроит себе жизненную стратегию, тем больше шансов, что он ее реализует. Ну, то есть у тебя там она появилась в какой-то момент. Ты сказал, я хочу быть богатым и знаменитым, скромный Дима Портнягин, да. и я ради этого готов много вкалывать. И эта цель для меня настолько важна, что я ради этой цели готов жертвовать личным временем, диваном телевизором и прочими историями. Поэтому я всем 11 всем, кто сейчас выбирает для себя путь, рекомендую очень простую штуку – не просто поступать в ВУЗ, а просто найти тот ВУЗ, который для тебя станет драйвером твоего развития. И таких ВУЗов в России не очень много, их всего 20% по стране. Я оцениваю из 1100 ВУЗов 20%, которые могут стать для тебя драйвером. А как выбрать тогда, на кого поступать, какую специальность выбрать, чтобы точно ты пошел путем предпринимателя? Я знаю один совет в том случае, если родители тебя не могут направить, я знаю один совет, который всегда помогает. Все частные предприниматели, которых я сейчас знаю, они все в детстве читали книги. Все. Все. Они все в детстве читали что-то из бизнес-литературы. Я уверен, что если ребенок в 9, 10, 11 классе читает бизнес-литературу, то ему значительно проще через вот эти инсайты, которые он получает, через вдохновение, выбрать правильный путь, равно правильное учебное заведение, правильный альма-матер. Уверен. Что в 2017 году ты такого бумбанешь, что... Ну, ключевая идея, там первичная, это захватить мир. И если вы думаете, что это как-то связано с комплексом Наполеона, то да, вы правы, это связано с комплексом Наполеона, потому что, ну, большой нос, маленький рост это то, что мотивирует.